Помните «Сириус Сэм»? Как же не помнить? Да это игра моего детства! Благодаря именно этой жестокой игре, в которой ежеминутно происходило кровавое месиво, я вырос таким хорошим человеком. Она воспитала в маленьком мне интерес к истории и, конечно же, вкус к хорошей музыке. Эта игра была выпущена аж в 2001 году, Маленькой студии разработчиков кроа из Хорватии. Это был шутер с коридорными уровнями. По принципу Убей всех, чтобы пройти в следующую комнату. Местами попадались несложные головоломки и секретики. Боевая система проста: бегай и стреляй во все, что движется, уворачивайся от снарядов. Полный арсенал оружия от боевого ножа до старинной пушки со взрывающимися ядрами. И все это Сэм таскает в заднем кармане джинсов. Мне также запомнился искусственный интеллект, который помогает игроку и подшучивает над ним. И, конечно же, озвучка от Никиты Джигурды. Дружба решает! Монтесума, выходи строится! Я пришел! Сыграем партийку в Кегли. Знакомая рожа! Это не твоего противника в прошлой игре, я завалил! Доброе утро! Вавилон! Что это такое? Смахивает на боксерскую перчатку. Хочу такую тумбочку под телевизор. Ребята явно теряют головы. Хоть жанр шутеров мне и не близок, но серию Сэм смог покорить меня. Эта игра запомнилась мне надолго, и я с удовольствием перепрошел ее после стольких лет.